Всем привет! Вы смотрите выпуск новостей Универньюз. В студии я, Анна Глазунова. Так сегодня вы увидите. В Музее истории Казанского федерального университета прошло открытие шестого фестиваля тюркской молодежи. Обзор новостей Казанского федерального университета. Ученый КФУ Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов неземных цивилизаций. В Музее истории Казанского федерального университета прошло открытие шестого фестиваля тюркской молодежи, который будет проходить с 20 по 27 сентября 2019 года. С приветственными словами ко всем участникам обратился ректор Кафуль Гафуров. В этом году на мероприятии съехались 55 человек. Это руководители и активисты тюркских общественных организаций. В рамках программы пройдут круглые столы, встречи, обмен опытом, разнообразные культурные программы и экскурсии. А теперь к другим новостям. Первое в этом учебном году заседание Совета ректор вуза Республики Татарстан прошло на базе Казанского федерального университета. В повестке дня значились четыре главных вопроса. Расскажем обо всем подробнее в сюжете. В попечительском зале Казанского федерального университета прошло первое в этом году учебное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Заседание состоялось под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Главным приглашенным гостем стал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Бурганов. Он вручил свидетельство на получение грантов президента Российской Федерации. Всего наградили 10 человек. Среди них были 4 сотрудника Казанского федерального университета. В начале заседания ректор КФУ по Поздравил Алексея Созинова с избранием на должность ректора Казанского государственного медицинского университета. Ильшат Гафуров начал обсуждение создания в Татарстане единого научно-образовательного центра, который будет включать в себя все вузы республики. Это поручение было дано во время проведения чемпионата WorldSkills президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Этот научно-образовательный центр он должен, с моей точки зрения, работать на улучшение конкурентоспособности прежде всего нашей территории и сосредоточением усилий высших учебных заведений, научных центров и крупных, наверное, корпораций. Ильшат Гафуров отметил, что на данный момент каждый вуз республики Татарстан развивается самостоятельно. Но для решения важных задач республики необходимо объединиться и работать сообща. Мы все разные. Строительный институт, энергетический, там частный у нас, очень хороший университет. И, вот, и на площадке Сколкова тоже докладывали свое видение. Но, к большому сожалению, сложилось так, что мы все идем раздельно. Мы соединяемся с кем угодно, интегрируемся там с любыми вузами, только не со своими. Вот эту традицию, как бы не было, нам нужно поломать. Нам нужно четкое сегодня видение республики вместе с нами, куда мы идем. Важным вопросом повестки дня стало обсуждение концептуальных решений в сфере цифровизации трех университетов. КНИТУКА и КНИТУКАХТИ рассказали об итогах процесса цифровизации системы управления вузом. Если цифровизация сама по себе, как система сбалансированных показателей, в отрыве от бизнес-процессов от людей, это просто какая-то вот внешняя надстройка, создали центр мониторинга. Значит, на сайте он у нас есть специальная закладка. Ну, приемная кампания идет, значит, мы видим в онлайне значит, каждый день, какой у нас показатель ЕГЭ, откуда складывается, по каким факультетам. Ключевые направления цифровизации, которые я озвучил. То есть, Первое, я считаю, что это комплексная автоматизированная система управления университетом на основе процессного подхода. Второе, это электронный документоборот, интегрированный со всеми информационными системами. Третье – это электронная информационно-образовательная среда. Далее – это информационная система рейтинг ППС. АКФУ представил доклад о трех платформах, которые реализуются в области концепции цифровой экономики и индустрии 4.0. Эти платформы они в общем целом соответствуют стратегическим академическим единицам университета. Собственно говоря, платформа цифровая анамнез жизни. Это работа в области цифровой индустрии вот, и непосредственно вот, работа в области умных агрохозяйств и умных городов. Например, в области цифровой медицины, цифрового анамнеза жизни это разработка серии тренажеров, которые позволяют осуществлять тренировочные операции для того человека, для которого сейчас был сделан комплекс анализов. В случае с индустрией 4.0 это решение в области бигдейта и извлечения знаний для решения задачи так называемого мониторинга, проактивного мониторинга машин и механизмов. Это тоже используется в любых отраслях, начиная от судостроения, заканчивая текстильной промышленностью. На совете ректор обсуждался вопрос о ведении в вузах должности проректора по воспитательной работе с возложением на него обязанностей по ведению профилактики экстремизма, предупреждения межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также по взаимодействию с правоохранительными органами. Вот у себя в университете по этим вопросам мы ввели отдельную должность. Я имею в виду не по воспитательной работе, а вот по взаимоотношению с правоохранительными органами и по вопросам предупреждения межнациональных и межрелигиозных конфликтов. По всем высшим учебным заведениям у нас центры ответственности определены. Но где-то, еще раз говорю, это отдельные должности, где-то это управление. Итогом Совета ректоров стал вопрос об организации Объединенного сцента Республики Татарстан на шестой ежегодной национальной выставке ВУЗ «Пром-Экспо-2019». Было решено, что каждый ВУЗ выскажет свои предложения для составления общего видения экспозиции региона. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. О том, что еще нового произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета стартовала межрегиональная конференция под названием «Вызовы перспективы развития страхования в России». Само название сегодняшней конференции задает тон, вызовы, перспективы, диалектика развития страховых организаций, что является сегодня очень насущным. Цель ее – это выявление ключевых точек развития страхования, установление научных связей среди ученых, преподавателей и представителей страховых организаций, а также формирование рабочей группы по внедрению региональной программы по страхованию жилья в Елабужском институте КФУ состоялись традиционные встречи студентов-первокурсников директоратом, на которых ребята познакомились с традициями вуза, правилами внутреннего распорядка и узнали много интересного об особенностях студенческой жизни. В ходе беседы с аудиторией Елена Мирзон рассказала о структуре Казанского федерального университета, а также об основных вехах развития высшего образования в стенах Елабужского института. Также студенты узнали о последних нововведениях в системе образования, о размерах стипендиального обеспечения и различных способах самореализации студентов в научной, творческой или общественной деятельности. В завершении встречи Елена Мирзон пожелала студентам провести студенческие годы так, чтобы они запомнились на всю жизнь. Лилия Талипова и Ислам Хамитов, Универньюз. Ученый Казанского федерального университета Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов неземных цивилизаций. Свое исследование он представит на седьмой международной конференции функциональные и дифференциальные уравнения их приложения, которое пройдет с 22 по 27 сентября в Израиле. Смотрим. Доцент кафедры радиоастрономии Института физики Казанского федерального университета Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов внеземных цивилизаций. Свое исследование он представит на 7 международной конференции «Функциональные и дифференциальные уравнения и их приложения», которое пройдет с 22 по 27 сентября в Израиле. Обнаружение аномалий, оно давно исследуется. Я просто в рамках этих исследований предложил с использованием методов машинного обучения. Методика обнаружения и выделения неизвестных сигналов, разработанная Алексеем Колчевым, основана на подходах, которые ранее применялись в других областях, например, в теории надежности механизмов, а также с использованием методов машинного обучения. Это математическая модель, которая приложима к обнаружению как раз.. Так как явление еще не открыто, то и его сигнальные проявления еще неизвестны. В докладе на конференции в Израиле будут представлены математическая модель неизвестного еще сигнала и развитые на основе этой модели технологии их обнаружения. Лилета Талипова, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.